В этом видео покажу, как убрать надпись Mat Weach Kind Master. Возьмем, к примеру, случай. Ты сделал видео и не хочешь, чтобы другие люди видели, где ты его монтировал. Ну, есть два способа. Либо это купить за 1400 рублей. И это нормальная сумма. Или можно бесплатно скачать и пользоваться им сколько угодно. Если вы хотите по второму, по второму варианту не покупать, тогда выходим с этого видео, которое вы монтировали. Удаляем предложение Кайнмастер. Если что, у вас все сохранится. Потом заходим в Альфа-Аг. Может и по-английски, и по-русски. Ну и ищем и набираем Кайн мастер. Кайн мастер и все. Проходим сюда и листаем вниз и по нажимаем качать полную вещь водяных знаков. Нажимаем. Ну, выходим отсюда. Ну и пока загружается. Так, все, файл загрузился. Заходим. Нажимаем установить. Ждем несколько секунд или минуту. Нажимаем открыть, нажимаем разрешаю, разрешить, и у вас ваш проект, который был с водяным знаком, стал уже теперь водяного знака. Теперь нет вот та же тут надпись, которая была тут сбоку. Ну и на этом все, с вами был я, Германа, и давайте наберем от 3 до 13 лайков, и выйдет новая серия. Также пишите в комментариях, помог ли я вам или нет. Не забывайте подписываться, а также пишите в комментариях, какой, в каком или в каких приложениях мне убрать водяной знак или как скачать про версию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!